всем здарова ребят ну что как говорил накипил пыльцу и буду сейчас пробовать вытаскивать осколки нового ну как нового недостающего героя сейчас единственное я с вами еще скины подкачаем и у нас тут есть дейши есть такс у нас там еще какие-то скины вроде были а, вот. божество блин не хватило чуть-чуть совсем не хватило остальные надо будет еще помочиться а, собрал коллекционера собрал остальное сейчас попробуем попробуем с вами так доделать здесь я уже здесь их потрачу так так так так так что мне надо эти в принципе мне камешки нафиг не нужны а, пробуем с вами вытащить так 30 сменок на ну, сменки в принципе тоже нафиг не нужны мне нужны только камешки фиолетовые вот эти отлично за пятерик забрали отлично идем ну, шанс еще один есть. Если повезет, конечно. Но, судя по всему, вряд ли мы вытащим уже их. Да, с таким, с таким шансом рандомом процентов уже нам ничего не светит. Но ну, если сейчас минус 90 будет, как вариант, нет. К сожалению, увы, нет. Ну, 20 камней тоже неплохо. А, такс поехали, подкрываем. Сундуки все лишние, которые есть, потому что мне надо расходники. И мне надо дофигища, кстати, красных и синих камней. Кристаллов, точнее, для дальнейших прокачек. Особенно красных нам надо для титула подкачать. Вот там у нас третьи вот эти вот сундучки. Отсюда у нас падают коробки, но что-то они не очень падает мне там надо было пару миллионов добить так карточки мы пока копим это тоже открываем Тут у нас еще скины это тоже открываем понятно так это у нас сумочки с питомцами еще остались а, с прошлого раза так так так так так окей поехали а, поехали дальше поехали сюда островок будем пробовать сейчас с вами добирать вот тут еще камешки сейчас упадут нормально в принципе для прокачек нам будет хватать так смотрим что у нас по золоту у нас было 124 но где-то 150 мы должны думаю наловить увидите как он падает плохо да это как обычно как только выходит герой, его через, через недельки-две. А самый лучший вариант это в следующий обновь. Просто его собирать. Это самый лучший варик. Да, 5-10 осколков дает, как вот сейчас на другие героя. Без проблем собираются. Вот донатная карта вижу. Отлично. Отлично. Даже 2. Нифига себе. Нифига себя так -с. вот так вот чик чик чик чик чик и того потратили практически все так -с. еще плюс 6 плюс 2 Ну, неплохо неплохо так десятая эмблема отлично рюка водушка еще вот эти достались нам, отлично. Обезьяны, обезьяны я по-моему дособирал. 19 карт в итоге, Dark Mark. Так, окей, поехали. Посмотрим, что у нас по скинам. Еще мы дособирали здесь. Неплохо. Все остальное нам пока не хватает. Так поехали посмотрим что у нас по золоту случилось сколько мы его уже собрали было бы круто конечно если бы мы его флова собрали Но, мне кажется вряд ли нам хватит так 377 где-то его 150 чем-то мне кажется где-то так плюс-минус ну вот, ровно 150 Ровно 150, и у нас останется только вытащить а, недостающую героиню, мисс Майю, и, в принципе, а, будет фоловый аккаунт, опять же. Ну, там по питомцам надо будет, потом и по скинам добить. А, такс, хорошо с этим разобрались, поехали у меня тут еще. Надо сейчас нам пооткрывать, посмотреть, что у нас по камешкам осталось. Так, эти можно сразу вот так вот открывать плюс лям 300 мне надо было три лямы эти тоже можно открывать для прокачки а, так хорошо смотрим смотрим смотрим 99 99 там у кого-то у нас одного вот профессор ребятки Единственное, еще не докачанный был. Так, хорошо, теперь качаем. У ворожай однозначно делаем. В принципе, без разницы, что так, что так. Так, ворожай мне нужен с максималкой. Фрейка тоже можно сразу ей. 157 фрей в загашнике. Тоже максималку делаем. Так, в принципе мы можем и так зайти. Посмотреть, кто у нас героев есть. Кого можно качнуть? Так, Дрейка пока можно не трогать. Ара, череп. Это все герои, которых можно не особо трогать. 15-е скиллы не особо нужны сейчас. Так, у нас еще на троих есть. поехали дальше Лена нет дерева нет фрэнка делаем 15 -й. бигфута можно пока пропустить седна огник тоже в принципе 15 делаем махатма так еще на одного до да? фрея землеройка Амандорка зефир у нас уже есть стрелок Барда сделаем тоже 15 так Я его использую. Ну, все остальное потом мы уже подокачиваем. А, тоже на пятнадцатые скиллы. Поехали сюда. У нас тут еще осталось остались осколки. Так, Химерик, да, у нас последний. А, так, так, так, так, так. По Супер потом смотрим. Да, Химерик, Химерики, Кидзунэ. Значит, пробуем Химерика. В принципе, давайте на докачаем уже. Ну, видите, надо лапки. Ну, сейчас у меня опять же будет не хватать, скорее всего, этих. Для прокачки знаков у ну, знаки можно получить и так таким вот образом без этого с обычных питомцев из кристаллов так, и сумма, ну, мне кажется мы все потратим сейчас но все равно не хватит докачать до 35 Ну вот сейчас проверим заднюю. если откроет сороковый все равно придется так отлично есть Супер паты, Так, тут однозначно не хватит даже до 31 дойти. А тут должно нам хватить мотировавший. 32 даже левел есть вот так вот. Ну, книги надо. Так, суки. А, с этим разобрались, с тем разобрались. Вроде так, более-менее. То, что надо было сделать, сделали. Подкачались, достали кучу ништяков и успели их потратить. Мне еще на титул надо 800 кристаллов красных. Ну, в принципе, это не так уж и много. Думаю, по чуть-чуть, по чуть-чуть их добудем. будем. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.